По Конституции, ты, ты мне обязан ознакомиться с постановленным губернатором? По Конституции? Да. По какой Конституции? Все, все, все. Какая Конституция? Ой, двоечник. Губернатор – это законодательная власть. Губернаторы издают законы. Вы мне тут зубы не заговариваете. Предоставьте средства индивидуальной защиты, согласно 470-му постановлению. Я вас обязываю, да. Ах, так! Да, да, а? да Тебе... я вас обязываю. Нельзя в меморанд. как ты мне дорог? Не по-человечески, видишь? Не по-человечески. По ты самый, смотрю, отчаянный у судебных приставов, да? Еще коренной житель, наверное, да? Не читать, не читать, не читать. Ну, можешь, можешь дальше не продолжать. Уважаемый, без всякой личной неприязни, без всякой... Вас бесполезно что-то консультировать или вас что-то вдавлю. Я ни разу в ГАИшнику не показал документы. Я мотался по всей стране. И ни один гаишник за 6 лет не смог у меня документы посмотреть. И все по закону, ни по беспределу. Лучше вот в что один делал, Женька, он молчал. И этот стоит молчит. красавчик. чем вот этот. А если бы это мама ваша была? Кирижанов, у вас мама есть? Пройдемте со мной. Я вот на, на нос, вот так вот, как я надел, на вот так. Его, его набили в детстве очень да, много. Да, да. И к ему там не набили, да. под, под задницу выпиливали. Да. Да. Народ настолько отупел, что они даже не хотят в этом разбираться. И проще на колени встать, потому что да. сказали, это моя законная тема. Нет, ну, видимо, Но я не буду ползать на коленях скоро. А если вы завтра скажут, ползайте на коленях, вы будете надевать на колене? Нет, Чтобы... это, это, это же другое. Нет, я не буду. Чтоб колени не повредить, хотя <с Когда <с буду... <с а, о Да, буду. А, ока? Да. Ребят, остановите его, пожалуйста. Кто а вам что-то это вообще не в ту сторону думает. Мы сейчас возьмем вас под руку и занесем в наш кабинет для составления протокола. Что значит занесете? Понимаете, как хотите. Я сейчас возьму вас тоже под руку и занесете кабинет. Занесете? Да. А вы сейчас сами без маски смотрите. А, нет, да. а, да. а, а это мимо рамки, рамки можно брить? Нет, без маски А, мимо рамки можно Нет, я так просто вопрос задел. Мимо плачев рамки плачев можно плачев плачев плачев? Да, нет? Да, надевайте маску. Мужчина. Мимо рамки нельзя брить, да? Я говорю, надевайте маску. Вы вопрос не слышите? Вы подойдете по очереди. Я еще на очереди, очереди в стою. Неморанки можно пройти? Короче, 300, Немо нельзя, <связь> не маску, <надевайте>, <связь> маску Когда очередь дойдет, к... я с вами пообщаюсь, когда очередь дойдет. Извините, я вас не слышу. Давайте не я подойду в это, когда очередь подойдет. Вполняйте мой, заполню требование. У вас есть маска? Законное? Да, это а, закон... законное требование, судебного пристава. Законное, зовите, пожалуйста. В смысле законное? Ну, вы говорите законное требование, основанное на законе. 118-й федеральный закон. О Все. чем он гласит? Почитайте. Что значит почитать ну, В прямом смысле, почитайте. Май... А Май... вот это Май... вот это му му то, вы в вы в что у вас одета, это маска? А это не маска по-вашему? Там в законе что сказано? Нужно носить маски или средства индивидуальной защиты? Это не в законе сказано. А где сказано? Это в постановлении губернатора сказано. вы же ссылаетесь на закон. Я ссылаюсь на, на закон, то, что мои законы и требования, они, они обязательны для всех граждан Российской да. Федерации. А, 118 это закон да. о да? Да, Вот, соответственно... Об а органах принудительного исполнения. А основание вы сообщаете постановление, правильно? Конечно. Губернатор. Конечно. Да. А губернатор у нас является законодателем? Губернатор это законодательная власть, если ну не, не знать, а мы исполнительная власть. Губернаторы издают законы. Вы мне тут зубы не заговаривать. Я вам сделал последнее замечание, либо если вы не надеваете, либо не подкидаете. Я, я, я вас услышал. Под принуждением. Под принуждением. Это не принуждение. принуждение. Вы, вы либо надеваете, либо покидаете помещение. Под принуждением. И Ваши требования не основаны на законе. Держи, пожалуйста. Можете даже обжаловать мои действия, если а а данный, номер значка правда. покажите, пожалуйста потом покажу видно. я вам А почему потом? Вот сейчас подойдете А вам почему можно... маску сейчас, а значок потом? Как Потому вас что вас я сейчас не считаю, нужно снимать вас. мою защиту а Какую защиту? Не, а не надо? Вон просто этот а Значок я не могу вам Давайте показать, пойдем, а мы А, маска мешает? Понятно Давайте отойдем поговорим. Просто надеть маску, а не Так я вам напоминя, надо, вы одевайте. Я, вас, что, я вам тоже делаю замечание. Ну, вам нет, надо выодевать. Я надевайте. попробую одевать. Ну, -в -в -в Давайте только я все ваши данные а, сейчас запишу. Запишите потом, я, я, а, ничего а, а, я, Запишите, я ничего не скрываю. Тогда ну, сейчас я пройду мимо этого. Запишите, я ничего не скрываю. надевайте маску или это Это мое законное требование, еще раз повторяю. Я вас сейчас приведу к административной ответственности, ставлю протокол об административном правонарушении. Давайте мы с вами. Я сейчас вызову сотрудников полиции, ставлю на вас покупать. Вы отказываетесь сейчас? Надевать маску, Вы находитесь в помещении. Не отказывайся. Нет, Вы находитесь требую предоставить сертификацию соответствия на маску... не предоставьте маску... Ли, вам согласно маску, 417 постановлению предоставьте средства индивидуальной защиты... сертифицированно... предоставьте... дубльцы... предоставьте... маску. предоставьте средства индивидуальной защиты согласно 417 постановление... я что, постановлению. я себя я, я сотрудник органов предвидительное исполнения. Имя, отчество, фамилия. Это сейчас не обязательно. Как не обязательно? А когда зачем меня ограничиваете? Потому что вы нарушаете, постановление, вы губернатора. Постановление. Вы вы нарушаете постановление губернатора. Вы нарушаете постановление губернатора. Это уже другой вопрос. Все. Но вы сейчас ограничиваете. Вы сейчас не.. Так, руки, идем со мной. Мне не везли спешило. Руки, жопки. Людмила, надень маску. Что я ты? одену, одену. Руки. Ну, я же еще не дошла. Вы надевали, вы на выбор, помню, помещение. Лука. Людмила, Людмила, А почему меня толкать? Я эти девчата меня Либо подкидайте, либо составляйте. А я что делаю? Вы что? Обязывайте. Я вас обязываю, да? Ах так. Да. Извините. Да, вы... я вас обязываю. Извините, мимо рамки можно пройти? Нельзя в мимо рамки. Пройти. Под принуждением. Да, это. -то... Под принуждением. А то не факт. Да, как, как от от Также я. Ваши, Ваши, это требование или рекомендация? Конечно на законе. На каком? Не да. Зачароваюсь, иди давай быстрее. Спокойнее. Вот здесь показывай. 290. Вот там. Здесь? Да. Вот. Под вещами показывай. Это досмотр или осмотр? Вот это что? Это градусы. Покажите. Угу. Ну, откройте, покажите. Все, дальше. Дальше покажите. Номер значка скажите, пожалуйста. А вот удостоверение записываем. А, номер триста пятнадцать семьсот восемьдесят один. Кельжанов Умар Арам... Аразмабетович действует до 31 декабря 2020 года. Благодарствую. А где судья? А вы Елена Петровна, где? Выйдет, конечно. Там. Я подожду, пока она придет. А он вы меня приглашаете? Сохранение всех прав и свобод. Благодарствую. Как зовут? Зову. Как тебе доставил? Умара или как? Вы же записывали. Как он? По фамилии вращается. Обязательно. Физич... Физич... Откуда Физич... у вас столько злости? Вот, я не да. понимаю. У меня да. А где, а? а где злости? А где злости? А где злости? Ну вот, уже злость. Я вижу. Я вы не видите? Я вижу. У вас какая-то, что, ко мне какая-то личная неприязнь или что какая неприязнь. Я вам сделал это начальник маску надевать. На чем это? Нет, я, я вам вопрос задал. У вас что ко мне, какая-то личная неприязнь? У меня нету, к вам неприязнь. Но... А почему так общаетесь странно? Я странно общаюсь. Галиф, да. я лично покажу. Что кто бы вам еще показал? У тоже маску вижу Это... 22 июля 2020 года, и рекомендательный характер. Не нет оснований, что привлечь к административной ответственности, нет оснований. Я говорю, нет оснований. Да. основании чего вы можете привлечь? Ну, как попугай же говорит. От меня три раза хотели да. полицейские штрафовать, и не штрафовали, потому что нет оснований. Знаний, сила. Вы предоставите постановление губернатора? Вы будете маску надевать женщин? Не будете? Почему буду? Ну, надевайте. Сейчас подошел, никого же тут клю. Как нет, вы Сути нету. Вот, в маске. Никаких законов, ничего нет по поводу маски, нет, все это. Это русло. Но дышать меня запрещает. Вот человек, а он не человек, он да сейчас физически. Жизнь запрещает мне дышать. тоже не будем надевать нос. Я вас тоже. Не Оно надето. А где-то вы мне покажете на, написала, на право а, как мне ее носить. Покажите. А как вы думаете, как, а как вы сейчас? Если написала, человек. вы ссылаетесь. Вы а так думаете, он Если вы ссылаетесь на постоянного губернатора, там написано применять. Применять, то есть, вот я ее в руках лежу, я уже применяю. Я его могу на ухо повесить. Какая маска? А для чего маска создана? А как вы думаете? Вот хорошо. Нет, давайте по-другому. Давайте по-другому. Вот смотрите, вы ссылаетесь на постоянного губернатора, правильно? Вы его лично вот вы его видели? У вас есть юридическое образование? Конечно. Если на документе нет подписи, документ имеет юридическую И силу? А печать стоит штаб какой-то Ну, Он имеет юридическую силу? Вы мне зачем такие вопросы? Ну как зачем? Целью юрисдикции данного документа, я хочу вас поинтересоваться, он имеет юридическую силу? Вы мне зачем такие вопросы? Ну, ну вы же от меня требуете маску там как-то носить, не знаю. Но. Ну вы же должны на основании чего-то. Если постановление не подписано. Сейчас, смотрите, я вас, я, у законное требование, чтобы вы... Да, это незаконное требование. ...находились в маске в этом помещении. Это мое законное я, я в маске. незаконно. Я в маске. Вы, не, вы не в маске. маске? Почему? А это вы можете ответить. Вы вообще адекватный нет, Вы, вот, вы маску, видите, маску, я, маску, я вот. же в маске. Вы не в маске. А что это? Но это ваше сугубо личное мнение. Правильно же получается? Я сейчас... законный. А на какой закон вы ссылаетесь? 118 на закон, на постановление. Но вы, говор... Нет, вы, вы говорите законное. законное требование. На какой закон высылаетесь? Ваше законное требование? 118. 118. Это что, закон о Почитайте. А, Почитайте. Сейчас, секундочку. А вы будете читать, если я вам предоставлю? Я не буду читать. А, вы не будете? Он же отказался, я, То есть... я его каждый, каждый день учу. Я. А, выше, учите? Конечно. Изумительно. Маску надевайте, как положено. Я в маске. Постановление вы выше закона. Хорошо. А когда ходят вот по коридору ваши работники без масок, почему вы их не тянете? Если я кого-то вижу, я всем делаю замечание. А вот. вы? сейчас, сейчас выйдет одно лицо в черной мантии, ниже носа. Чиновник. Сделайте сейчас, замечание. Сейчас. вы будете надевать маску? Кирежим. Как ты, ты мне дарит? Ладно, я одену. Пока я не. что одену. сказали, что сделайте замечание. Сейчас, Но сейчас Я, тебе, лицо, я тебе говорю, ты, ты, ты, ты не, не по-человечески ведешься, не по-человечески. Ты, вот ты самый смотрю отчаянный у судебных приставов, да? Mm. Что там, что здесь, ты самый отчаянный. Еще коренной житель, наверное, да? А теперь, если какой-то законник, я тебе сейчас объясню. По поводу вы не говорить. Не регламентирует закон, как мне с тобой общаться. ТИК-ТИК 118. Еще смотрите. ФЗ. Есть юридическое образование? Нет, хотя. Ну ты говоришь шутишь. Давай получим вместе. Ну, давай. ФЗ номер 118. Судебных приставов, принят в Государственной Думой 4 июня 1997 -го года. У -у -у. Одобрен Советом Федерации 3 июля 1997 -го года. У -у -у. Вместо 24 июня 1997 -го года. Нарушен 14-дневный конституционный срок, в течение которого в Совет Федерации рассматривает поступивший в Государственную Думу федеральный закон, чем нарушена часть 4 статьи 5 Конституции ТРФ. Это вы что считаете? Я досвиденье довожу, Что я считаю? Информацию, которую Это я... вы что считаете? сейчас? Что... Ну, какой-то документ, название какой-то, есть, есть То есть, о принятии закона не имеет или не имеет, должен быть еще какой-то закон. А Конституции не о чем Я говорю, что нарушено. Пожалуйста, не, не читайте ничего такого, подобного. Можешь дальше не продолжать. Вы личные требования выдвигаете, не основанные на законе. 118 ФЗ, я тебе уже сказал, пункт 5, статьи 103. Регламента Совета Федерации 30 января 2 года. Это вы сами где-то напечатали, что не могу понять? А, как, а вы не можете с постановлением губернатора знакомиться сейчас по Конституции. ну, есть в общем доступе. Зачем? Так ведь ты можешь посмотреть в общем доступе. Как вообще да. ты говоришь, на знаешь на Конституции? На ты говоришь, не... есть какой-нибудь закон, который меня обязывает туда заходить? Ты приседаешь. Какой еще может быть закон, если он выложит в общем доступе на сайте? Секундочку, вы захотите? в интернете. Это в писат, ну, ты, заходите, ты, ты, ты от меня требуешь, ни а, маску. Ну, Согласно Конституции ты меня обя... Или иначе что будет? Не Конституция. Подожди, нет. Или иначе что со мной будет, если я не выполнит постановление? Что? Ты протокол у меня составишь? Конечно. Основания должны быть? Конечно должны. По Конституции ты, ты мне обязан ознакомиться с постановлением губернатора меня? По и Конституции? Да. По какой Конституции? Все, все, все. Какая Конституция? Ой, двоечник. Двоечник. Ха -ха. По какой конституции я да. вас ознакомлю? А? Российской Федерации. Федерации? 24.4. Да. А сколько там статей в Российской Федер... Конституции? Я у тебя экзамен сдаю? И Ты тем, еще мы молод мы сильно. Сейчас, Просто... изменением 6400 изменений. А подождите, подождите, подождите, смотрите, если мы будем каждый, каждое вот это постановление, каждое, ну, каждое требование, каждый закон писать в Конституцию, то она будет нечитабельна, она, наверное, что? займет. Не она, сколько сколько стране я, я же сослался на Конституцию. Постановление? Это постановление губернатора. По постана... Мы с того да. на разговор. Да. То есть, если, если есть закон, если есть закон, ФЗ-118, и он, Но. в Конституции прописано, как он должен подписываться и когда он должен применяться. Но. Статья 105. Можешь а ты посмотреть? Если он не вовремя опубликован или принят с нарушением, он не имеет юридических силы Это в Конституции написано. А, а где вы, вы говорили, про, только что про Маску говорили? Про Маску? В Конституции. Про Маску в Конституции написано. А что написано? Первая, 27-я статья. знаем? Ну, давайте, говорите. В 185, а, статья. говорите. Ну, ты же учишься, я-то это ученый. И что ты меня обязан... Вы, ц... вы пытаетесь со мной Я не да? Нет. Однако вы... Вас, уважаемый... Без всякой личной неприязни, без всякой... Вас бесполезно что-то консультировать или вам что-то вдавлю. Это, наверное, потому что вы, э, вы ссылаетесь на свои какие-то расписанные где-то там э, какие-то тексты, да, которые... Например, нет, Конституция... Которые не вот, имеют никакого вот Логической цепочки логической, логической у вас да, только, я, у, вас я, только я, у пристава Своя логика у вас. И она логику, непобедима. Это не только у Хорошо. Протокол ты на меня можешь составить, но ты обязан написать законное основание. Правильно? Ну, конечно. Обязан. Просто так не составлять. Ты ссылаешься на что? На постановление губернатора. Правильно? Ну, конечно. Ты меня, перед тем, как составить протокол, ты меня обязан ознакомить со всеми материалами. Как нет? Не знание закона, это не освобождение. Нет, меня ознакомить. Я же не говорю, что ты мне дай юриди это юридическую класс, консультацию. Извиняю, я я имею в виду права и свободы Который ты мне хочешь ограничить, ты обязан аргументировать дело, Четко красиво. А ну, где, а где постановление губернатор? губернатор? Вот, вот когда ты меня будешь трафовать, ты меня должен с этим поставленным ознакомить. Да. Вы, да. вы, вы очень, очень сильно ошибаетесь. Я, я гаишником в июле, 16 июля, было ровно 6 лет, я ни одному гаишнику не показал документы, хотя я катался вы очень по всей стране. Я еще говорю, 6 лет. Я ни разу ГАИшнику не показал документы, я мотался по всей стране. И ни один ГАИшник за 6 лет не смог у меня документы посмотреть. И все по закону, не по беспределу. Два раза за все это на меня составляли протоколы. У вас протокол. была разрешение на съемку? Да. А что запрещает съемку? Если она судья. А, а что запрещает съемку? Это уже в семнадцатом году разрешено съемку. Уточняйте. Заодно уточните, действует ли Конституция Российской Федерации, не распространяется ли она на вас. Чердон, д重계, вот, ссё, и не слышите, так они. Не будьте. Лучше вот Натуриус, что один делал, Женька, он молчал. И этот стоит молчать, красавчик, чем вот этот. И беги, беги с со... этой. Тихо, этим... тихо, Андрюха. И, я не мочу, мочу. Аккуратно. Я же сказал, только беги. Не надо вот этого. М -м -м. Система, но... здесь. Протокол Не заставляйте же составляется на месте правонарушения. Давайте на месте. Давайте на месте это составить. Надо составить. Нет, Нет, вот здесь. Нет. Я нарушила здесь и здесь давайте составим тогда получается. Мы будем составлять в нашем кабинете. Нет, протокол составляется Где я нарушаю, на месте. там и будем протокол составить. Мы будем составлять в нашем кабинете. Пройдем. Мы, вот здесь, где я нарушила. Вы отказываетесь пройти в наш кабинет? Вот где я нарушила, там и будем составлять протокол. Вы отказываетесь пройти в наш кабинет? Я не, не отказываюсь. Где я нарушила? Давайте тогда ссылайтесь на нарушение. Все статьи. Вы, вы нарушаете в здании мирового суда. Где? Вы, вы не видите. Да. Где вы видите, что я без маски или да. еще что-то? Вы неоднократно не э, снимали маску. Она не я снимала дышать, ее. Хочу, вы что? На видео все зафиксировано. А что вы мне ограничиваете дышать вы, еще? Вы пройдете со мной? Здесь. Давайте я нарушила здесь, давайте составим здесь. Вот Пройдемте со мной. Это ваше а, закон, но не этого федерального закона. Не заставляйте меня применять физическую силу. Давайте. Принимать. Приказ о полиции, давайте. А, давайте если бы, а если бы это мама ваша была? А? Приджанов, у вас мама есть? Пойдемте со мной. Она дышит вообще, нет? Дышать он мне сейчас запрещает, дышать. Я, вот, я вот, вам, я ответил, Подожди, Людмила, тебе трудно дышать маской? Дышать, да, трудно мне. Ну дайте ей временно по подышать, она сейчас оденет. Дайте ей подышать немножко, сейчас она оденет, вот одела. Ну что вы, как это, вот, вот у вас... Киризяна, у вас у самого маска слазит это, с носа. С процесса выйдет. С процесса выйдет. Ну, что вы как этот. Будьте людьми, в конце концов. Сколько ты лет, 20 лет проработала в маске? 35. У нее так здоровье пострадало от этих масок, она ветеринар. Вы ее заставляете, но ну, надо сняла на этом. На... На... На... Просто, пожалуйста, выполняйте наши законы. Мы стараемся, но это незаконные требования. Благодарствует. Мы Но это незаконные требования. Уважаемые приставы, вы можете показать инструкцию, как носить маску где-нибудь, это прописано в каком-нибудь законе? Просто предоставить для ознакомления, что вот именно ее нужно вот так носить, а не вот так или это так. Но, но вы же отталкиваетесь, вы же говорите, что требование законы, должен быть закон, но вы мне покажите закон, который регламентирует, как ее носить. Вот сейчас на данный момент вы не надеваете маску. Вот не надеваете. А вот так, а вот так, кто это определил-то, как вы понять но не можете? Нет, а как, где это прописано? Это ваше личное мнение? Личное, А личное? я считаю, что надо вообще ее не, это, не носить. Тачок, это а? Вот вы мне это покажите. Неизвестно. Хорошо. Хорошо, вы скажите. Это общественное место здесь, нет? А как вы считаете? Я не знаю, я вас спрашиваю. Вы же а здесь работали. Смотрите информацию. Опять посмотрите. Ну вы здесь работаете, я первый раз пришел. Я у вас хочу поинтересоваться. Вы же знаете все законы, обязанные знать, так вы мне скажите, это общественное место, нет? Я же не консультант. А, вы не консультант. То есть вы не знаете ни своих, ни прав, только знаете обязанности людей. Вот это вы знаете, типа... Смотрите, раз, почему вы не надеваете? Опять? Я Сейчас дышу, себя. я хочу дышать. Дышите в маске. Хорошо. И вы... трудно дышать в маске. У меня диабет. У меня да, диабет. Да, нам всем трудно, диабет... всем трудно дышать в маске. диабет и гибертония, уничтожительство. У меня 30, тоже гибертония, и что такое? Ну, ну это нужно... ваше добровольное мне желание. Мне нужно ехать, это ты выбрал. Это ты выбрал. Нет, это нет, ни одного. Но... Ты выбрал, ты, ты за это деньги получаешь, вы я ничего не, масло, не получаю. Я одет. У нас есть полтора метра, как предписано, как вы думаете. Честное. Да не надо ничего. Прекращайте. Что вы делаете? Я что нарушил? Почему? Скажите, почему вы не надеваете маску? Скажите, вы... вы находитесь в помещении, я понимаете? Вы должны надевать маску. Это постановление. Это не я сам придумал, не я лично придумал. Я ее подел. Вот, вот на, на нос вот так вот, как я надел на дети, вот так. Хорошо, сошлитесь на какой-нибудь документ, который меня обязывает ее одевать вот так. Вот. Можете сослаться? Маска для чего предназначена? Я вы не же все прекрасно понимаете. Как я не понимаете? Не, вы понимаете, лет живете уже? Я да. живу много. Ну, как, понимаете, знаете, я как не понимаете, как надевать маску, вы не понимаете, что. Нет. Так Я мы по понимаю. понятиям живем Я или по законам? Говорю, вот так вот нужно надевать так. закон. Есть у нас какой-нибудь, который определяет, как его есть? То есть, если не будет закона, как мы говорим, вы не будете. Там, вы же что? требуете исполнения закона от людей. Вы же говорите, ваши требования законные? Ваши требования же. Вы, вы что? вы? Законное требование, законное требование. Я уже вам показал информацию, что 118. То есть вы... именно закон нужен, да? Как... Конечно. О, Конечно. А то, Потом, 138. смотрите, Конституция, Конституция Российской Федерации, статья 55. Права и обязанности, права и свободы как? гражданина могут быть ограничены только федеральным законом. У нас 90-е Конституция. когда мы говорили по понятиям. Я и по понятиям могу разговаривать. Я прожил интересную жизнь, В интересные времена и года я прожил. Если ты сам говоришь, что ты служил в армии, я служил. Я не говорил такого. Ну как, мы еще там с тобой разговаривали. И тогда я прошел без маски в приставе. Ну, что? Я, не помнишь? Не помнишь? Не помню. У меня шесть боевых наград в этой родине я отработал, на все 800% отработал, и но даже в армии, и все равно служил. И сейчас они обязаны обязанных Что такое устав? Там без устава ты шага не спать нож. Но это устав, основной документ. То же а. самое, что и Конституция. А. Если ты от меня что-то требуешь и говоришь, что законно, ну покажи мне, расскажи, покажи мне бумажку, с печатью. Маска, да. маска предназначена для защиты, да. правильно? Органов дыхания. Да. Вот. Да. Ваш нос является органом дыхания, как вы считаете? Ну, как вот Объясни... у меня вопрос обычный. обычный как вы считаете, хорошо. нос является органом дыхания? Хорошо, а кто вам сказал, что Не, Нет, подождите, вы не увиливаете. Вы, а, отметите, я вам задаю вопрос. Да. Я, Нет, я, честно, я, вопрос. Я, я в том душе. Я, вот, я вам вопрос задаю. Вы считаете нос органом дыхания? Нет. Не считаете? Нет. Это моя личность, сугубо лично. Угу. А в законе где-то прописано, что нос является? Не прописано нигде. Это урок биологии. И что, маска должна обязательно нос закрывать? Вот, вот, То есть, а нос тогда для чего предназначен? Как вы считаете? Чтобы И запахи. А когда вы кушаете, вы одновременно и кушаете, и дышите, правильно? Да. А чем вы дышите? В том. В то есть, у вас рот открытый, и вы кушаете еду? Нет, я ложку супа взял, проглотил. У меня живо свободно, я на животе ничего не гоняю. А вы не жуете, то есть, да? Зачем? У меня зубов нет, чтобы жевать. Я готов. То есть, вы не жуёте супом питаетесь? Вы а с какой целью ты Я вам это? объясняю что нос это орган дыхания. Да. И он должен быть прикрыт. У, у вас, покажите мне это документально, сошлитесь на норму закона. Статья или хотя бы правила. Есть постановление губернатора, кстати, там прописано, как я носил Там написано: применяй. Вы говорите, учитесь на юриста. То есть, вот смотрите, я ее взял в руки, я уже применил. Могу так на ухо повесить, могу так. Могу ей отмахиваться, что хочу, то могу с ней делать, я ее применяю. В чем проблема? Все, все вышло. Он не пробивает. В общем, они сейчас придут, будут составлять да. протокол. Ну что вы, что вы добились? Нет, нет, а я сейчас один придут, я один, пусть идут. Да конечно, видео снимали, вы чего не заметили? Да и пусть я что нарушил, я что нарушил. Такой протокол? Они сейчас добьются того, что они применят физическую силу и вас отсюда выведут. Нет. А я один останусь. Нет, то зачем? Все я у нас. А мы можем все вместе выйти? Куда? Куда? В следующий раз пойти. Подожди писать. И ходить все вместе потом еще. А я не знаю, если нас выпустят. Даже могут, да, выпустить отсюда. То есть вот сейчас, пока мы ждем то есть там выйти, грубо говоря, попить в и вернуться назад или нет? А? А, можно? Yeah. Yeah. Да. Нет, выйти-то можете, они могут вас не запустить. Все, вы так делаете всегда? Нет, ну не все же такие, у них же тоже есть люди нормальные. Вот же адекватный человек. Он... Да мне то же самое говорили, Он его а в итоге не пускали. Нет, разные да. же есть, нет. Нет к вам доверия вообще? Нет, ну не все же одинаковые. У него а точно это, так же не это, должно быть доверия ко всем людям-то по факту. Каждый же ведет здесь себя по-разному. Ну это да. его фамилия-то. Его гнобили в детстве очень а, много. И что ему там набит, под, да. под, под задницу За, надо. Соответственно со да. 55 5 Конституции Российской ну. Федерации, Федеральный закон. Я говорю, да. 1999 -го года. А санитарные, экономические, благополучие населения, целях, предупреждений. Народ правильный. настолько отупел что они даже не хотят в этом разбираться. Им проще на колени встать, потому что да? сказали, это моя законная тема. Нет, ну, он Я не буду ползать на колени скоро. Буду. Я так и спрашиваю, вы. Это, вы на коленнике это будете одевать? У нас вакцинация. Я говорю, да будет. А, мастер жил он мне так ответил. Я говорю, вы зачем гульмастер носите? На улице вас никто не видит. А если завтра скажут это, оденьте на и ползайте ползайте на коленях, вы будете надевать на коленях? Нет, это, это же другое, нет, я да, не буду, буду. Чтобы колени не повредить хотя бы. Говорю, да, буду. А, о, как? Да. Вот. Ее вообще без разницы. Она готова на коленях ползать за метром, за тысяч. У нас как? Это так же, как многие. А по телевизору сказали все, но никто не смотрит, не открывает этот закон. Вот точно так же он говорит, я учу. Конституцию, но он ее даже, по-моему, не открывал. Но, изменения, 6300, как говорится, статьи, 6300. С, с другой стороны, голосование по поправкам не видит, а Конституцию уже, еще голосование не прошло, Конституцию уже в магазинах продается. Ребят, остановите его, пожалуйста, а то он что-то, это, вообще не в ту сторону думает. Я, я сам, ты не стоит, Мы можем опять, например, дело костюм такое, что вместе уходить, а не оставаться одной Мы можем это, писать, и Нет, писать, это дело, по тратить писать нельзя уходить Нет, отложите, по тратить писать, если дело костюм А ей пофиг, она отклонит и все Я тут один без вас останусь. Конечно. Конечно Пустите, пожалуйста, слушайте, Лена Петровна Он только что выходил в воду, принес пить ее, это как вот Пропустите, пожалуйста а, Лина Петровна, а? вы долго будете отсутствовать? Ну, минут 10, как обычно, да? Можно на перерыв сходить в туалет? Вы можете? Вам нет. Вам нужно письменное ходатайство об по объявлении перерыва на 30 минут? Сколько у нас времени есть? Смотрите, это 10 минут, я думаю, что вы достаточно. Сейчас сколько времени? Давайте в 15 минут соберемся. Двенадцать пятнадцать. Договорились. Вот тогда, что... Ну что, пойдешь со мной? Да. Протокол спускай составим, и что они на что будут? У меня времени нет. Пить нет. хочу еще я. Так вот, пойдем попьем так, и потом... Куда? А где пить? Вниз, да, на да, улице. Я вам дам потом воду. Пойдемте. Так, сначала воду. Мне не надо, как говорится, руками трогать. Полтора метра от меня. Я хочу пить. Протокол. Протокол. Дайте мне воду. Я сейчас дам, пройдемте. Я вам дам сейчас воду, пройдемте. Да, пошли, пошли, давай. Это, как а я тут И пришел. Снимай, вы снимай. Тоже, Протокол. Проходите. Где? Фотографию показать. Давайте. А вы сейчас сами без маски смотрите. Вот он фотографию, смотрите. Без так вот же маска. Нос закрывает? Не закрывает? Все. Она не обязана нос закрывать. Вот, сейчас Тогда я вообще... -то. Составим, Вы что сил, творите? Будете в суде, в суде доказывать. Вы что Побязаны, творите? У меня, у меня судебный проходите. процесс идет. Вы что? Проходите, я вам еще раз говорю. Тогда я не позвоню, позвоню адвоката. Проходите. А. проходите проходите в кабинет, не заставляйте, принять сил. Так, не пугайте, Вы я нет, человек... Нет на то моей воли. Проходите. Нет на то моей воли. Мы сейчас возьмем вас под руку и занесем в наш кабинет для составления протокола. Что значит занесете? Ну вот. Я не вещь, как я человек. понимаете, как хотите. Я вас предупреждаю, что мы будем в отношении вас применять физическую силу, если вы будете препятствовать моей законной деятельности. Я не препятствую. Вы препятствуете мне для составления протокола об административном правонарушении. Вы допустили административное правонарушение. Я ничего не допускал. Вы не выполнили мои законные да. требования. Вот это сейчас, вот на данный момент, сейчас что? даже вы стоите, не закрываете. Так она момент. сама так у вас тоже не это. Ну, закрывайте тогда. Так, так у вас тоже не закрывают. Я закрываю. все время закрываю. Так я тоже все время закрываю. Все, проходите. Вы, еще все, нет. Проходите, я вам еще раз говорю. Вы ко мне применяете физическую силу. Проходите. Вот. Все, да. я вынужден. Я, я по позвоню, как говорится, вуза еще. Вот так, посидите, позвоните. Не указывайте, сейчас я позвоню. Я подойдем. сейчас возьму вас тоже под руку и занесу в кабинет. Занесете? Да. Проходите в кабинет. Вы тоже что ли это? Тренируйтесь, все это поднимайтесь. Давайте ваш паспорт, а? давайте ваш паспорт. А? Давайте. Что значит держи ее? Думаю, паспорт давайте вас. Какой паспорт? Паспорт для звонить, для звонить. Да. мне ваш паспорт. На каком основании? Вы мне препятствуете. Вы я не хочу узнать рису. основание. На каком основании я должен... Я, я вам что -то на только что. Конечно. Вы не выполнили законные требования судебного пристава о нарушении правил, о, о недопущении действия, нарушающего правила суда. Правила суда? Конечно. А что правила суда, говорит, гласят? гласят? Какой пункт нарушат? Вот там вот у нас висят в свободном доступе, можешь ознакомиться. Вы уже не сула чисто, что висят. Если вы, это, скажите на основании чего. У вас вот маска я, тоже я спускается. Вот сейчас, на данный момент, я вы дышать не надеваете не могу, маску. Вы меня ограничиваете дышать. Если вы дышать не можете, тогда обращайтесь соответственно. Спасибо большое. А вот дай воду дай. как пить? Чтобы воду выпить, можно же маску приспускать? Вы а? мне будете свой паспорт предоставлять, либо а? я вызываю добры а? полицию, и мы едем в ГОМ-2. А вы не имеете права вызывать полицию? Это уже и мне решать. Я, я общественный порядок не нарушаю. Вы будете предоставлять Это ложный полицию. вызов будет. Коля, у них есть паспорт? Копия паспорта есть? Можете потом принести. Надо тебе вот А как пить, если он сразу административный протокол назначает? А? Это что такое творится? -то? Спасибо, еще принесите, пожалуйста. Это я не могу аж. Мы сейчас будем ссылаться, он на, на основании чего. А может, как говорится, меня в речении. Полную свободу дышать. Вот все, что я только я вижу здесь. Мне надо быть до на судебного заседания через пять минут. Киржанов. Вы меня слышите? Что, само просто, что ли, получается? Да. Чистой воды. Аля. Он плохо. Время, время, уже уходит. А что времени? Меня задержали. Мне применили физическую силу вместе с Людмилой. Мы сидим на нас, хотят по два протокола на каждого оформить. Опа. Ага. Где, внизу что ли? Да. Он там где, пост охраны, короче, там. Ты, ты очень... это Елене Петровне сообщи, что я это, задержан против моего воли. А? Скажу, скажу, скажу, скажу, Да, пускай я... примет меры, пускай даст прямые указания киржанова чтобы меня пустили и дали ага. по присутствию на заседании. Хорошо. Под, под видео я... Давай, давай. Так, Иди мужчина, выходим, судья-совещательный, вы куда идете-то? Я хочу сказать, что задержали вы людей внизу, этот И телефон уберите. Да. Хорошо. Хорошо. Сейчас поднимайтесь на заседание. Uh -huh. Идите, поднимайтесь. Походите. Паспорт дайте. Пойдем. на Она не заходит. Почему? Потому что она не участник в сегодняшнем процессе. Она слушатель. Посадите к слушателям. Ну что вы меня опять толкаете? Слушателям не обязательно выйдет. Вы административно задержаны. Вы административно задержаны, понимаете? Вы составили, вы запустили правонарушение. Кто сказал, что я снимаю? Почему мой телефон трубал? Меня судья пригласил. В судебных помещениях съемка не ведется. Меня Елена Петровна пригласила. Ну, вот, я... Идите. Ну, вот я иду, идите. не Людмилу сейчас прессовать будут. Она одна там осталась. Вы чего женщину закрыли? Она сейчас, она себя плохо чувствует. А мы ей поможем, не Говори, что сопровождающий попробуй пройти. Если не получится, с той стороны окном, вы это снимай на видео. Еще... Леха, беспредел. Вообще, Людмилу одну там оставили. Полицию вызывать надо. А? Полицию. Вызывает? Вызывает? Незаконное удержание. Она является слушателем в процессе, ее удержи. Что-то вообще какой то беспредел. Ее сейчас там доведут, у него сердце остановится. И скорую надо вызывать. Елена Петровна, Елена Петровна, на что за беспредел творится? А? Меня только что Кирзанов задержал. Нет, основания какие-то задержали? Он не называет, он говорит, предъявите паспорт и тоже основания не называет. Так он не называет это, что я нарушил? А это вы дали указание ему задержать? Я А кто дал указание меня отпустить? Я, потому что у нас процесс, у нас расслабление. Же... Ну так вы же свидетели в совещательной комнате. Раз вы дали я указание пришла... меня отпустить, минут, вы, вы могли дать и это... Я вышла, никого нет, поэтому у меня вопрос какой. Я даже секретарю сказала, что она не восприсовала. Вы к этому причастны? К Нет, Так, ну что, давайте определим... Это вы прямое воспрепятствование правосудия. А вы не подскажете, почему Киржанов не.. Киржанов это кто. А? Киржанов это кто? Это кто? кто? Это якобы судебный пристав, который вот здесь убрал? не был. А, не знаете? Конечно, нет. Вот у него какая-то избирательная позиция. Без понятия. За несть судебных приставов-исполнителя я могу сказать. Ну вы же какое-то влияние имеете на них? У них есть уже руководства, поэтому они... Не, ну влияние-то у вас есть. А Он меня не отпускал, пока вы не позвонили. Потому что у нас рассматривали цитилы. Так я ему то же самое говорил. Он, он не реагировал эти упоры, пока вы не сказали. Чтобы не нарушать ваши конституционные права на рассмотрение. А-а-а. Поэтому... Так получается, то, и, только... По это... Когда судья звонит, все по звонку решается, по понятиям, да? Не по понятиям, нет. Ну, как по понятию? Я ему то же самое говорил. Вы нарушаете мои права, и у меня сейчас судебное заседание. У вас вопросов не было, почему я огласила то из вас или рассмотрела этот из вас. Поэтому правильно же было с вашей участием Конечно, было, обязательно. Что вас... Не суда? меня, а, моя, это, а персоны да. Булгаков Антон Николаевич. Я-то живой человек. Да. Вот эти, пожалуйста. Совершенно верно. Благодарство. В Булгаков Антона Николаевича. Так, возражение номер два. Вы мне скажите, вот э, я сейчас соглашу э, очередное выразъявление и хочу все-таки сходить в туалет и где-то попить воды. Вы этого не сделали? Нет, конечно. Я был тут же задержан вот этим Держановым, который сказал, я вас сейчас задержу и занесу в кабинет, как вещь. Так и сказал, занесу. Вы считаете приемлемым такое поведение? А? Вы сдержитесь? Нет, вы мне поясните, вот я сейчас заявлю возражение, да, вот тут, в принципе, есть варианты рассмотреть вашу схему. Вы сказали, заявить все сразу, а потом вы удалитесь и рассмотрите, правильно? А где гарантия, что вот сейчас там это, вот эти вот протоколы, он там говорит, сейчас вызовем полицию, Мы повезем вас в отдел номер два, устанавливает личность. Наше рассмотрение дела же не заканчивается, только рассмотрение ваших вращений, возможностей, патологию, именно рассмотрение ваших вы еще не выяснили Ну конечно, Вы я о том же. Выяснили. Вот я сейчас в очередной раз попрошу перерыв, потому что я хочу в туалет, я хочу попить. А где гарантия того, что меня не увезут в отдел полиции? Вас не будет? Есть, да. Да, да. Ну это другой пристав, это Сергачев, а тот ки это, Киржанов. Он вообще невменяемый, по моему мнению. Вы даете гарантию, что он не будет вас выпускать? Я хочу довести судебное заседание до конца, сходить попить, в туалет, а на улицу подышать воздухом, потому что в маске этого, уже кислородное голодание возникает, и вернуться сюда, чтобы дочитать сесть выхода от Вы даете гарантию, что это будет выполнено? Что меня не повезут в отдел полиции два, чтобы затянуть процесс? Давайте будем исходить из того, что, опять же, ограничены по времени. Так я из этого языка схожу. Мне нужны какие-то гарантии, а иначе что мне делать? Мне же нужно как-то принять решение, либо одно зачитать, либо все сразу, либо что-то придумывать, либо своих соратников сюда вызывать, чтобы они что-то предприняли. А Зафиксируют хотя бы на видео весь этот беспредел. Так у меня вырывали только что видеокамеру и телефоны из рук. сейчас не Сейчас нет. Слушай, беспредел вообще. Я зачитываю, я зачитываю. Переходим где-то к процессу. Воля возражение номер два. На действие судьи. Судья в кавычках. А, так. Ну, ну. До судебного заседания. Нет, я не хочу нарушать порядок. А сейчас вы говорите, защищаем комнату, правильно? Я могу выйти на улицу? А? Меня Киржанов не задержит? Примерно лет, верно, на 10 минут. То есть, ему с условием скажут, надо вернуть. Я хочу сюда прийти через 10 минут. Но там э, судебные приставы. Пристав вам сказал, что вы спрятали. Ну, это другой пристав. Вы начальник Киржанова? Вы можете отвечать за его действие? Нет. Нет? Ну, вот видите. Я сейчас в Киржанове, меня задержит, отвезет полиция номер 2 и, и понеслась. Вы у нас... А там начнут с 19.3 менять, как они всегда любят. Вы, с... вы можете это гарантировать? Что? 15 минут у меня есть? 15 минут у меня есть? Чё, не идти? А что, если что, я приду, закричу хамп да, к Елене Петровне? Ха, Елена Петровна ничего не решает. Ну, решила же первый раз. Пойдем, короче. А за что Кержанов? Жанов вообще без этого. Он без вообще. Он. Они сами от него, видишь, издыхиваются. Я пойду выйду на 10 минут. Хорошо? И зайду. Да? Вы можете пройти со мной? Конечно. Будьте добры. Да не важно, что с ним делали. Зачем? Что Зачем? Зачем? я ему сделал? Чего он такой злой? то давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, вообще давай, вот давай, ты веришь, нет, на каком-нибудь корпоративе они не все-таки всекут. Девчонка не будет в этом дело принимать. Женька, если не убежит, то все четко. Надо выходить. Вы же меня знаете, я вообще ни разу не буду Всегда культурно вежливо общаюсь. Да вы с вами вы так же Ну, вы-то, да. А Киржанов, что-то вообще? У него какая-то личная неприязнь, Нет. что ли? Нет, ну, это как эмоциональный магазин. Думаешь? Не в туалет, не попить воды, ничего не дал. Мы предоставили воды, предоставили. А? Удобное, пожалуйста. Где? Чтобы... Где вода? А, а где кулемец, горячий, да. холодный? А где кулемец? Мало кто остался Свет в светлом в Не было набор, люди хоть чуть-чуть Только три, товарищи. Этого... Только три выдержал. А чёр, а чёр, не ну, и я тоже. Я могу попить воды? Попишись, пожалуйста. А, а мне придется маску приспустить. Можно? Давайте Я могу попить воды? Ну, просто мне придется маску приспустить, а тут Киржанов говорит, у меня сфотографировал при выходе, вот, вот в таком состоянии. Не говорит, что я без маски находился. Так, Ваша вот. повестка. Ой, девушка, не злитесь, пожалуйста, я не, я не хотел вас разозлить. А, я не знал, извините. Расписываться надо? Не надо. 16 да, да, почему одиннадцатого? Шестнадцатого сказать,